welcome Welcome! это снова я и я нахожусь опять на курорте отдыхаю я только что вышел вот из этого э, торгового центра и стою на пляжу покушал филиппинской еды ну скажу вам интересно такая она очень своеобразная там есть сладкое кислый вкус и соленые острые разные есть. Мне понравилось, в принципе, достаточно калорийно, жирноватое немного, как бы, но в принципе сойдет. Если голодный, ты быстро наешься. Так, вот я нахожусь на Марина. Это называется местная гавань для яхты и для катеров. Здесь находится очень много разных развлекательных заведений типа кафе, и ресторанов и так далее. Вот люди туда ходят, спускаются вниз, гуляют по набережной. Мы, наверное, сейчас тоже пройдемся там, погуляем. Вот там находятся всякие вот, ну, no. стоянки, дальше там, значит, кафе, no. и, значит, эти цветочки там, много разных всяких там пальм. То есть, ну, видите, да, такая аллея, как вот в Беверли-Хиллз, прям почти похоже. В принципе, достаточно красиво выглядит. Вот, единственная погода, конечно, так себе, вот там... Оно... Видно, там тучка есть, то есть с другой стороны, тучка. А вот там стоят прогулочные катера. Вот видите, там вот Впереди вон там вот видно, садится самолет, там находится аэропорт Манил. Мы оттуда только что вот приехали. Вот. И сейчас значит, в планах немного погулять здесь по набережной, по торговому центру, и потом пойти куда-нибудь в кафе, наверное, сесть нормально, так посидеть, потому что, ну, как бы, надо опробовать еще много разных блюд и так далее и как бы очень интересно будет узнать вообще какой на вкус здесь вот ну как бы напитки до этого я пил какой-то напиток а сарси это очень похоже на какой-то натик какое-то лекарство, там, ну, очень похоже на лекарство. Вкус такой, как боярышник, не знаю, там, расторопши с боярышником, что-то такое смешанное. И такой прям вкус лекарства, знаете, прям как будто бы витаминчик. Вот. Прям А на вид как это, кола. Сладкий такой и вот такой привкус, такой лекарство такой. Я его назвал этим... А, это как ее называют? ее упало. Ну, фармацевтическим напитком, так что вот, будете в Филиппина, попробуйте сарси, если вы хотите витамин. Я думаю, там витаминов дохрена, потому что на вкус, как у лекарства, реально. Вот, ну что, пройдем прогуляемся. А, вот там видно стоит, я не знаю, видно вам, нет, значит, этот большой паром. Здесь находится э, море. Do you know... Филиппинцы. А, да, это Филиппинское море. Манила-Бэй. Oh. А, это вот э, залив Манила называется. Так как город Манила, это залив Манила. О, oh, nice. Вот и мы сейчас пройдемся здесь, посмотрим. Can you drive plane? Я у нее спросил, можешь водить самолет? О, а вон полицейские поехали на мопеде вдвоем. Причем без шлемов, вообще без башенной тут полицейские. Вот ничего не понимаю, что говорят. Но, наверное, потом мне переведут. Здесь парк развлечений. И вот когда солнце за тучками... Just a minute. Okay. Uh, я думаю, будет дождь примерно через минут десять, вот. поэтому нам далеко уходить нежелательно. Я думаю, что через десять минут здесь будет ловить, потому что крауд идут А, вот эти как унициклы, только псевдоунициклы, как бы с двумя колесиками сзади, дети, вот главное детей не задавить. Вот. А это находится фрутос. Фрутос фреш. Гутас делишес. Типа, так вкусно, так Деликатесно, что ли? Как-то так, что ли? Или так хорошо, так вкусно? <клес> Блин, я не знаю, как точно переводится. Скажу вам, ну, вот вообще около этого центра все цены прям дикие, реально, прям дорого. но реально дорого. Соу. So. Let's see water. You can? Ah, here is a... no entry zone, no? Ah, okay. <coughs> What? Okay. Сейчас, сейчас вот тут я только поснимаю. Now is better. Yes. Oh. <laughs> Fast. <laughs> Good. <laughs> okay. So, uh, let's go see the see the see. The see the see. Oh. Rio. Местные пацанчики ходят здесь всякие. Йоуарю. Вот. О, похоже на кукурузу. Выращивают кукурузу, наверное. Здесь вот находится вот этот мол. Типа наша паркхаус, только это больше. У нас вот есть там паркхаус, мол. В моем городе. Здесь вот большой... Что-то тут, походу, проблема какая-то с подходом к воде, и, походу, что-то это случается, если туда подойти посмотреть, я не знаю, что там за фигня, полицейский вот стоит, что-то гоняет, непонятно, гонит местных людей отсюда. Ну, а мы дальше продолжаем. Ну, что, пальмы, кокосы. Может, кто-нибудь сорвет мне кокос? Попить охоту что-то прям. Вот, бассейн. Только никто не купается, правда. Это чем-то напоминает вот знаете как вот у нас есть там такой городской парк разъездной такой он приезжает так на на, на какое-то время oh, okay. вот и вот рядом с торговым центром становится или на центральной площади и он там это самое аттракционы гоняет какое-то время там месяц-два so. <laughs> вот это очень интересный вид. Я думал, здесь пляж, или что, или хотя бы ну как бы причала, здесь нет ничего. Камни даже не причалить, вон там только причаливают. Ну вид красивый, в принципе. Ладно, тогда мы это самое пока прогуляемся здесь еще. И я потом включу, если будет что интересное, обязательно. Вот. А вот, например, интересное. Это Белиши с ганджи, вы видите, да? Ганджа инкрудит. Это Боб Марли, вы знаете? Боб Марли. Без Man. Манмена. И... Это место продает... Как это? Название. Ямайка. Да, ямайский беляши с Ганджи. А вот приезжайте на Филиппины попробовать. Ямайский билеши с Ганджи. А вот пошли купаться. <laughs> а вот запах здесь как вам сказать так застоял и воды вот а, в том плане что здесь этот а, находится залив и возможно даже какие-то сточные воды сюда стекают поэтому не очень такой чистый запах а точнее сказать такое сказать тух тухленькой водички немного ну, в, Яп в японии вот по этому поводу конечно парится а вот в филиппинах нет вот кстати вот видно да там на местные стычные каналы и там мусор у них короче это ливневка это если волны сюда идут чтобы вода уходила через них при сильных ну волнах А вот прикольные эти самые стульчики. Окей. Okay. Ну чё, мы это само останавливаемся. Вот, до встречи.